Прекрасный солнечный денек, зимняя погодка такая, 20 с небольшим, морозится, солнце, птички чирикают. Сегодня число какое же, 9 февраля. Так, я направляюсь в управление городского хозяйства. Так, это кабинет, я не буду его фотографировать, но я сейчас только здесь была, и мы решили вопросик в рабочем порядке, про нашу горячую воду. Значит, я сейчас вышла из управления городского хозяйства на Гугле-1 и скажу пару слов о том, как быстро и оперативно прошла моя беседа с, с начальником этого управления, Дрёминым Андреем Сергеевичем. В общем, Андрей Сергеевич очень оперативно и живо отнесся к моему заявлению. Он в курсе всех событий. Он сам позвонил кое кому, кому-то при мне позвонил и сказал, что чтобы человек пришел и сделал хотя бы диагностику, что там произошло. Может быть, там надо всего-то трубку какую-нибудь заварить, и это стоит небольшие деньги. Или, может быть, весь бойлер перебирать, но ну, новый. Это будет стоить 400 тысяч, например. Так что вопрос открытый. Человек придет, посмотрит и проведет диагностику поломок. Определиться по ценам. Далее мы из аварийных денег, которых уже сейчас мало осталось, я сейчас иду в водоканал, платить за ту аварию. Либо снова соберем и выплатим за ремонт, а потом уже будем напрягать кунгур кунгурстройзаказчик. Зато по поводу того, что они летом не подготовили дом к отопительному сезону. Кунгурстрой заказчик, я написала электронное письмо с просьбой предоставить мне паспорт подготовки дома к отопительному сезону. Древен сказал, что паспорта типа все предоставили в свое время, но скорее всего на ваш дом, если они не проводили, паспорт будет фиктивный. Такой был прогноз со стороны Андрея Сергеевича. Здесь была колония раньше, я иду на шпальник сейчас по красивой лестнице. И выплачу я деньги за ликвидацию аварии двух аварий в подвале нашего дома. Это когда туалетный блок, пластмассовый, кто-то спустил в унитаз, и он застрял под фундаментом нашего дома. Вот. Простыми доступными средствами никто не мог устранить эту аварию и даже туда подлезть, потому что 80 сантиметров высотой была вода над всеми трубами канализация вот и никак мы не могли даже в ревизию то попасть а водоканал у них есть такое оборудование лента называется они привезли это оборудование блин как тут идти то опасно невидимая лестница смотрите вот такой вот вид шикарный контора водоканала находится на шпальнике вчера мне позвонили сказали чтоб я пришла я иду и -то этих, этих лесенок, переходов-то, смотрите, сколько внизу. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, я сбилась со счета. И они там сливаются все. Скользко, они железные. Ой, я держусь двумя руками. Заперила, задержусь крепко-крепко. Ну ладно. Да, скользко, она же железная лесенка-то. Как тут люди бедные ходят. Вот, это за гор больницы такая лесенка. Наш падник. Раньше тут вот деревянная было Ага! А тут, между прочим, кое-кто катается. На пятой точке, наверное. Смотрите, раскатано. Даже вот есть кое-где на этих площадочках лавочки стоят. Это для тех, кто поднимается. Наверное, я тоже буду подниматься. Там на горный видно. Ну ладно, Идем дальше. Это определиться по цене, это все диагностика придет. Диагноз, и все нам определит. Жду звонка от Дремина. По поводу водоканала. Значит, устранили они эту аварию. Я писала заявление электронное. Сейчас я иду подписывать его реальной, реальной своей ручной, ну, подписью. Потом приходил мастер, приносил акт приемки работ. Я его подписывала в конце января. И сейчас, согласно моего заявления, договора смет, смету они составили, это, как мне вчера бухгалтер сказала по телефону, составили они смету. И м -м, все это обошлось в сумму 4078 рублей с копейками. То ли 20, то ли 25 копеек, короче, еще. Вот. Я, значит, собрала все, что у нас там было по аварийке. На 1 февраля у нас остаток был и на третьем этаже собрано. Все мне принесли. Собрали практически люди все, скажу я так честно. Кольско-то. Ой, возьму все документы, предоставлю жителям для информации, для, для знаком, ознакомления с тем, что с тем, что происходит. Все документы. Только добраться до них надо мне, живем по этой лесенке. Не знаю, какие-то пути доступа есть еще там вокруг, в обход. Я как-то шла по берегу. Обратно пойду, наверное, там, вдоль линии. Здесь я не пойду обратно, не хочу без ног мы прийти. Тем более мне надо на Микушев один зайти, у них там и ТСЖ организовано. Познакомиться с председателем поменяться опытом. Кстати, Дрюмин, да, говорит, а что у вас нет управлялки? Я говорю, так мы вот, его лавочка, сейчас посижу. И по перспективе а на ТСЖ хотим выйти. Он говорит, Ой, наконец-то молодцы. Мы, говорим, всех уговариваем. Я, и надо если на собрание прийти, я, говорит, конечно, приду, все плюсы ТСЖ расскажу. Вы, говорит, меня зовите на собрание. Обязательно к вам на собрание приду. Вот. По управлялке. По переходу в... Это Мы, говорит, сейчас в перспективе хотим от управлялок отказаться, потому что это неэффективно. Это они за... цены заламывают заоблачные. Не знаю, чем они руководствуются. И, в общем-то, сам Дремин, Андрей Сергеевич, это заместитель главы города по хозяйству. По хозяйству города. Вот. И вот он сказал, что... Он сам зато атлиса Так что, когда мы будем готовы, мы и перейдем, его позовем. Меня зовите обязательно на собрание, так что я его буду звать. Вот я нахожусь на территории водоканала кнурского Иду в бухгалтерию. Тут серьезно не предприятие. Ну, много всяких домов. Я особо-то не буду тут. тут... Так. Разборки. Вот бухгалтерия. Здравствуйте. Юная, что у вас с собой деньги есть? Да. Деньги с собой. А то тут что-то принесли, я думаю. Что... Не, не, не, не, не. Так. Еще много где. Угу. Вам нужен тоже договор? А как же? Все нужно. Все я что мы на пляре показывали? Хорошо. Принял работу. Принял работу. Угу. Что, у вас печати это нет? Нету, пока нет никаких печатей. А тут так вы расписывались, ну, вот ваше заявление, Тут мы расписали тоже. Мы тоже расписывались. Да, Это у меня сопроводительно, что мы направляем вам вот все всякие документы. Так, хорошо. Принял документы, да? Да, просто приняла. Роспись да, и дату. Посмотрим, девятая. Это вам 9. такая же, что, ага. что, что вы приняли. Ага. Это, это не расписано. Хорошо. Ваша. Это нам. И вот это вот все вам. Так, локальная сметная. Договор. Поняла. Тут сметы, акты выполнены. Вот договор, счет. Так, хорошо. Вот подходите в кассу, вот это показывайте. Касса, касса где? Вот. А вот это, да? Да, и это все вам заберете. Это я заберу. Так, касса. А у вас поэтому вы примите, да? В смысле, расплачиваться? то две два три четыре пять шесть, шесть, девять десять три Раз, два три четыре пять шесть семь восемь девять десять четыре четыре сто. весь пакет документов куда Спасибо большое. Сделал дело гулять смело. Кстати, Дрюмин сказал, что это сумма, которую они нам назначили. Я сейчас выплатила за то, что они нам ликвидировали аварию, связанную с блоком туалетным. Цена вполне приемлемая, мне сказала Дрюмин. Они не забрали цены. Вот Спасибо всем жильцам за понимание, за то, что собирают деньги оперативно, какие мы молодцы, что вовремя собрали деньги и смогли ликвидировать две аварии. Это большущий-большущий плюс. По крайней мере, теперь я знаю, что где у нас может возникнуть в отношении водоотведения. И куда обратиться, опыт есть. Вот я тупая. Иду через гор-больницу по этим лесенкам невидимым. А обратно, думаю, сейчас я пойду, ну-ка, ну вот этим путем иду, иду, такая, смотрю, что это зн... дома знакомые вижу. И что вы думаете, пригляделась внимательнее к этим знакомым домам? Как это ж наш полке вот тупая? Какое что ждать хотите? Чеборки, как ты их так зовешь-то? Это, это скалярки. как с да? Так. так надо ту или иную сюда принести? Ну, да пока они не выросли, они ее потом. Они ее съедят потом? Кого? Малинезию твою.